Мы любим еду и десерты. И мы тоже сладенькие. Откуда ты знаешь? Потому что однажды я попробовал себя вот так. Привет! Кто ты? Я Кира. А что ты делаешь? Пробую еду. Сама не знаю откуда. Что-то я в школе на ланч. Ветчиной сырные сэндвичи. Арахисовое масло и сэндвичи с джемом. Холопенью сэндвич с острым соусом. И сегодня мы будем пробовать сэндвичи со всего мира. О, да, я готов. Итак, время еды. Кто готов к сэндвичам? Я. Мои глаза полностью закрыты. Смотрите. Что это за вид сэндвичей? Сэндвичи на завтрак. Итак. Вау. Оно крутится? Я не могу засунуть его. Это довольно неплохо. Это сэндвичи из Испании. Да? Он не выглядит по-испански. Очень вкусно. Это называется... Да, правильно. То, что ты ешь, это галицкий багет. И эта испанская ветчина называется... Там сыр... Да, это сыр манчего. Манчего, как машины сыр. Это испанский сыр. Ну такое. Хорошо. Идем дальше. Да. Окей. Это мое любимое. Оу. Oh, и как я должна это есть? Так, попробуй. Не, у меня слишком маленький рот для такого. Дегустация. Это курица. Это свинина кацу. Или жареная котлета из свинины. Мясо очень вкусное. Прям супер. Они называют это кацусандо. Ну да. Где корочка? Они ее срезают. Отличная идея, кто бы это ни готовил. Хочешь узнать, где такое готовят? В Японии. Вау. Вы огромные фанаты? огромные фанаты чего? Японцев? Да. Я огромный фанат этого мяса. Мне не нравится. Это нормально, не обязательно, чтобы тебе нравилось. Итак, адьос, курочка. Идем дальше. Идем дальше. Что это может быть такое? Что это может быть такое? Это пахнет... Очень вкусно. Думаю, я смогу сделать это. Это терияки, что-то типа того. Это прожаренная на гриле свинина. Я знаю, откуда это. Франция. Хлеб из Франции, но сэндвич из Вьетнама. Этот сэндвич называется банк мим Он состоит из маринованного редиса, моркови, кориандра. И если посмотришь внимательно, то найдешь халапеньо. Жод Здесь все еще осталось немного халапеньо. Понравилось? Mm -mm. Я закончила с этим. Это бургер. Смотри. Оу, oh, это бургер. Сыр. Я хочу съесть тебя. Хей, hey, воришка. Это очень вкусно. Это называется Филлит Чистик. Как думаешь, откуда он? Германия? Германия. Германия. Америка, Сиэтл. Это из Америки? Что за Филли? Филли так называют город в Америке, чье полное название Филадельфия. Филадельфия, где бьют бейсбольными битами. Некоторые люди считают, что лучше использовать здесь сыр Виз. Что еще за фигня? Сыр Виз? Он сделан из металла, я знаю это. Ха, как вы думаете, там должен быть этот сыр или нет? Не должен. Собственно, как мы предполагали, специально для вас. Вам понравилось? Да. Я обожаю, когда сыра много. Это мой Филл -э Чистик танец. Мне понравилось, спасибо. Спасибо, что посмотрели, как мы пробуем сэндвичи. Какие сэндвичи вы едите в вашей стране? Пишите в комментариях. Это был я сэндвич. Адьос и пока. И...